5 июля в КФУ состоялся трехсторонний меморандум о взаимопонимании, предполагающий совместную проработку вопроса по созданию совместного учебно-технического центра компании «Рут Шварц» на базе Казанского федерального университета в интересах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственной корпорации «Рост тех». После обсуждения дальнейшей работы стороны подписали договор, основанный на трех компонентах совместных проектов. Первый рассчитан на первичную подготовку, второй – это переподготовка уже имеющихся кадров и третий – технологический Центр, в задачи которого входит создание новых технологий.